Взлетел! Отлично! Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта! Сегодня у нас ролик, как мы на электролебедке поднимаем ультралайт свифт. Вот это чудо! Я на нем умею летать. Прав я еще не получил, ну дадут. Я теперь более чем уверен. У меня должна быть серия фильмов, как я на нем учусь летать. Материал отснят, но у меня нет времени смонтировать.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 Мы посмотрим. Я надеюсь, что все получится, потому что электрической лебедкой мы даже вчера тандем затянули на километр над этим аэродромом. Это просто праздник какой-то. Это вообще бомба. 1700! Абсолютная высота 1700 метров. Мы набрали километр над аэродромом. Если вдруг гроза, мы можем в таком режиме спуститься. Движение сейчас... 12 метров в секунду. Ясно. Я могу так будет тебе плохо. Мне не надо. Все, начинаю выводить его. Нет, мне сейчас хорошо. Тебе сейчас... Ну а сегодняшний день немножко другой. Вы видите, сколько плодиров построилось в ряд и готовы для взлета. И у нас есть всего лишь час, чтобы быстренько-быстренько взять и взлететь. Потому что все вот эти вот белоснежные птицы захотят буксироваться за самолетом. Ну и мне нужно. Совершенно трос в небе. Команда поддержки уже готова. Пилот гаража готов. All is ready. И мы сейчас покажем, как быстро повесить лебедку. Так, кто будет вешать? Так, ты будешь снимать, снимать, стоп назад. Ты будешь снимать. А мы будем вешать. Проводок можно достать. Да, итак, и начинаем. Показываем, за сколько можно повесить лебедку. Батарейку раз. и в нужное место поставить, нажать на кнопку включить, оставить небольшую слабину. Так, сейчас. Вот она включилась. 89 вольт на батарейке. Закрыть. Дверь. Наша батарейка, друзья, в очередной раз зарядилась за ночь от солнечного света. Вы скажете, Волков, ты же шутишь, как за ночь? Дело в том, что у меня стоит в доме еще одна батарейка, которая заряжается за день. Вот батарейка, которая питает весь дом. Вот инвертор, который делает из нее 220 вольт. А вот 1,3 киловатта, которые мы имеем от солнечного света. 8 часов утра это вполне себе прилично, Днем будет привычные 3-4. Отпрыгивай. Так, Оп. вот эта сторона вешается. Теперь, да, теперь. Оп, поставить штифт. Есть. Затянуть две ручки. И есть. Поднять штангу есть защелкнуть пины есть вытащить кусочек троса есть подключить батарейку это самая длинная часть друзья потому что целых четыре разъема все дублируется где-то эти разъемы вот Первый обязательно вот этот разъем, ну и дальше по контуру. Почему такие разъемы? Они компактные, простые, легко появятся. Конечно, я бы промышленный разъем, разъем воткнул, но Кирилл решил, что пусть будут такие вот промышленные авиамодельные. Все, ребятка готова к бою, осталось только подключить наш волшебный телефон. Где волшебный телефон? Подключаю его к и Итак, запустилось приложение. Мы сейчас должны накнопать на нем желаемую тягу и так далее, но я сейчас для, для начала обсужу это mm -hmm. с пилотом. Сколько логан, страст, вы want? Uh, according to the flight manual of the, the is 75 kilogram force. Okay, I can put you 90. It's. Yes. Uh, okay. The total weight is 140. Друзья, обсудили мы, как давать тягу, на этот летательный аппарат придется давать не по парапланерному, а потихонечку, постоял, видите, он на колесиках сразу поедет. Поэтому я путем э, хорошего использования кнопки в приложении пролистаю сразу плавный парапланерный старт и жахну ему 90 килограмм сразу. Собственно, как мы и делали на планере э, в Йогасе. <плаканда> вот, ой, пошло, пошло. Отверло! Ох <плаканда> ты ж, мама-то дорога. Ой! Я лечу! Класс! Все отлично! 80 км в час дает! Охренеть! Сейчас вы можете посмотреть, как залезают в свифт в вот этот замечательный летательный аппарат. Здесь все, конечно, на узелочках и веревочках. Вот сейчас видите, тут самый важный узел, это вот эта вот ленточка. Если она порвется, вы сами догадываетесь, как ужасно все будет. Вот поэтому этот узел берегут как зеницу ока и смотрят, чтобы ремень никогда не попал под какой-нибудь там болтик, чтобы он не перетерся. Но если он начинает перетираться, то все обязательно его меняют. Вы спросите, откуда такая странная конструкция, почему именно так пилот залезает, почему именно вот такое вот сиденье. Дело в том, что этот летательный аппарат это по сути дельтаплан. То есть э, на него э, распространяются все процедуры, какие распространяются на ультралайт. То есть очень простая лицензия, простейший медикал, э, дешевые страховки. Э, ну, действительно, это удобная штука. Но, как вы понимаете, старт-снок – это доступная опция. На нем действительно можно стартовать снок. Но все это сделали для того, чтобы он все-таки считался дельтапланом. Снок, конечно, на нем мало кто стартует. Вот. Но он может э, стартовать за самолетом. Слебетки банджо, слебедки обычной. Поэтому возможности для этого летательного аппарата совершенно фантастические. Мы заняли полос аэродрома и двигаемся, находясь на радиочастоте. Команда снимает, как это все происходит. Пилот продолжает подготовку к полетам, но мы экономим время, потому что у нас время до 10 в 10 часов прилетит самолет. Что показывает наша программа. Пошла размоточка троса. Да, все процедуры уже привыкли к этому табло. Анвиндинг, uh, режим стоит, размотка. Да. Uh, загорелась кнопочка припул. Только стоит сейчас тяга максимально 6 килограмм, Мы ее накнопаем уже ближе к теме. Накнопаем мы 90. А проблема только в том, что штиль полный, то есть вообще я рассчитывал, что будет северный ветер, он должен быть. Судя по вот этим облакам, которые висят, они обычно образуются при слабом северном ветре наверху. Но как вы видите, слабого северного ветра внизу нету. Будем вы надеются, что лебедка вытащит. Летательная скорость этого аппарата на буксировке 80 км в час, но это под углом 45 градусов. Поэтому есть шанс, что нам скорости хватит. А если нет, увидим, что проблема, Ну, пилот сядет перед собой и все. Чтобы вам было понятно, когда скорость вот такая, 90, то когда планер с парапланом или что-нибудь находится на траектории набора, вот на такой под 45 градусов примерно, то скорость в 1,4 раза падает, поэтому наших 20 метров в секунду, которые, в принципе, выдает лебедка с натяжением троса, должно хватить. Мы размотали 869 метров троса, ну, немножко меньше, чем нужно, но потому что часть полосы... Зали, заняли наши планерные друзья. Наша лебедка готова к бою. Я все проверил, все ремешки целые. Ну вообще это безотказанная конструкция, к счастью. Эх, машина стоит на тормозе. но мы готовы. Единственная проблема является абсолютно полный штиль. Можете поставить на колдун. И, конечно, не ветерка вообще. Бабочки летают. Окей, okay, I'm ready. I am I have a concern about the line which is going uh, 10 degrees to the right. Is it okay 10 degrees to the right or shall I ask someone to put it uh, just in front uh, I now I put only 10 kilograms, only 10 for put line directly, okay? Okay. Okay, very good. also say me when I have to release. Окей, okay. есть. Yes. I'm ready. You ready? Yes, go. Так, 90 килограмм. И тейк офпулу. Взлетел. Отлично. Параметры полета. Скорость 18 метров в секунду. Тяга 84 килограмма. Набирает высоту. Мощность 15 киловатт. Офигеть. Такого я еще не видел. Летит слив, друзья! Это прекрасно! Но ну, понятно, что мы ступеньку делать не будем. Окей, релиз. О, как все быстро! хе -хей! У нас все получилось, друзья! Я всегда боюсь, что этот парашютик не остановится. Но он остановился. Фу, все получилось. Скорость смотки, кстати, 1,9 метров в секунду. Усилия на смотке 2,9 килограмма. Заходит на посадку свифт, вид сзади, летит в гору. Я надеюсь, ребята снимают. Мы чуть-чуть не успели на машине. Отличный пилот, отличная лебедка. Как я как всегда говорю в этих случаях, я хочу еще. <laughs> вот это примерно состояние Жака сейчас. Он хочет еще. <laughs> Все, мы погнали. Даю максим... максимум. Ага, пошло, взлет, хорошо, э, мощность 14 киловатт, тяга 85, видно, что угол держит получше, По вот час 15, пошла 90 килограмм тяги, 14, 15, 90 килограмм тяги, видно, это ли ветерок, то ли термик, то ли еще что-то, так, мне надо сказать, чтобы он уцепился. Окей, рулиз. Так, и мы сейчас попробуем все-таки заснять его посадку. А Ром, мы можем даже, знаешь, как ехать, а за нами трос сам смотается. Давай попробуем. Залезай. Какие мы наглые вообще стали. Мы едем, а за нами парашютик сматывается. Прикольно. Отлично, отлично. Вот здесь мы ему точно здесь не помешаем. Вот здесь за кустиком. Оп, все, порядок. Я счастлив, эта штука работает. <свят> Их работает прекрасно. Кирил, <свят> ты умничка. Оператор видеосъемки на исходной позиции. Смотрите, здесь как летит красиво. Блин, хоть фотографию делай. Вырежем потом из видеоряда лучше. А, -а, -а красавчик. Я на такого умею летать, друзья. Представляете, теперь у меня еще и лебедка есть, которая же такую штуку тащит. Но это же просто невероятно. Unbelievable. Оп. Представляете, какой точный расчет? А если он ошибется, он может врезаться в планера, который впереди, в людей. Но за, за рулем профессионал, за ручкой. Оп. Сейчас он еще захочет. О, заработала авиационная частота. Что-то к нам летит. Не, он сейчас... Облет сперва. Да, облет. 10 часов 13 минут. На 13 минут опоздал самолет. Но мы все равно успели. Мучиться буксировщик, мучиться. Все пилоты готовы к взлету, ну кто хочет. Погода очень ранняя, поэтому э, вот этот самолетик сейчас затянет вот этот планирочек. Который, пилот которого ну, очень хочет пораньше всех влететь. Ларан Лоран прилетел. Are you ready? <laughs> Wonderful weather! Yes, What is your plan today? Я думаю, я поеду на юг и потом в Колкаро, и еще один на юг Пумисо, и потом обратно. думаю, погода Да, спасибо. где живет, кстати, наш Свифт? Вот в этом замечательном прицепчике. Как Видите, вот домик для Свифта. Вот такой аккуратненький прицепчик, алюминиевый, легенький, маленький, лапочка. У него сейчас Жак разберет свифт. Делается это достаточно быстро. Я вам обещаю все-таки, что наконец-то я доведу до ума видео, на котором я а, э, учусь собирать, разбирать свифт, летать, учусь на нем. Поехали. Прыду с рогатки. Вот. Ух ты, ж, и мама дорога. Друзья, я уже высоко лечу. И куда-то лечу. One, two, one. <решили> Друзья, я в этом полете с собой доволен Я лечу Скорость 60 Попробуем полетать вместе с парапланами О, даже есть какой-то поточек Ты же, блин меня прет вверх посмотрите как я бодренько набираю высоту вы, чтобы вы понимали насколько это непросто посмотрите как тангаж гуляет блин птица и ты еще и тут только птицы сейчас не хватало мне для полного счастья блин ну-ка нука ну-ка ну-ка ну-ка ну-ка ну-ка ну-ка лети лети родной лети еще немножечко еще не дай позориться Оп. А ты посмотри какой я молодец Тут я остановился ровно, ну коснулся, как говорили, на машине остановился прям чики пики. Perfect, Perfect. Мастерство не пропьешь. Pin Сейчас обещаю, приобещаю. Правда, Жак тоже говорит, Игорь, ты давно обещаешь сделать ролик про спироуховку. Я говорю, да, но, ну вот да, но, знаешь, важно пообещать. Не знаю, кто он, а выпускающий у него Клаус Уже 64 рекорда мира. Он на мини-лаке поставил два буквально недавно. Вот. Раз. Пук. Маленький планировочек, легенький. Он взлетел, вон, видел, уже все. Через пять метров взлетел. Да, фантастика. Ну, Единственное, что Жак на Матерхорне не собирается, потому что, говорит, далековато. Самый маленький планер, который летает, площадь 6 метров, размах 11 метров, вес 70 килограммов. Представляете? Сейчас увеличение сделаю. Вот он, красавчик летит. Каз, -а -а контент огонь, друзья! Контент огонь! Я в полном восторге пребываю от того, что удается это снять. Все, до свидания, мой любимый планирочек. Ультра-лайт, ну не планирочек, это получается, жестко лодчик. А мы... Да, у нас, собственно, первый взлет. Все, вот пилот готов. Время 11 часов, 10 часов, 15 минут. Первый взлет на аэродроме. Он